Армения действует по принципу «наглость, второе счастье». Пассажирам авиарейса Ереван-Москва раздали журналы с провокационной информацией. Армянская компания «Армения» опубликовала в журналах рекламу туристических путевок в страну. В опубликованном материале «Оккупированные земли Азербайджана», в том числе город Шуша, представлены как армянские территории. В статье указывается, что имеется в Шуше мечети – памятники исламской культуры, однако ничего не говорится об их принадлежности Азербайджану. В журнале также написано о музее ковра в Шуши и выставленных там, якобы армянских коврах, опубликована недостоверная информация об истории музея. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Лейла Абдулаева сделала заявление в связи с этим инцидентом. Из-за отсутствия дипломатических отношений между Азербайджаном и Арменией, официальный Баку не может обратиться к ним. Как известно, Армения выступает с претензиями на исконно азербайджанские территории, и в настоящее время Нагорный Карабах и семь прилегающих районов находятся под оккупацией армянских вооруженных сил. Страна-оккупант, в то же время делает попытки сфальсифицировать данные об истории, культуре, музыке Азербайджана, армянизировать их и пропагандировать их, с этой точки зрения. На оккупированных землях, армяне разрушают азербайджанские исторические памятники, а также представляют их, как якобы памятники армянской культуры. Армения для привлечения туристов, регулярно организует поездки на оккупированные азербайджанские земли, проводит различные так называемые мероприятия и таким образом пытается замаскировать свои захватнические планы. Такие провокационные действия и организуемые ими поездки, а точнее сказать вылазки, на оккупированные ими земли Азербайджана, противоречат не только международному праву, но и принятым документам по урегулированию конфликта.